Приветствую всех любителей видеоигр. Кенсиид продолжение. Мне на самом деле игра очень понравилась, не знаю как вам, но обо всем будет видно дальше. Серп нужен, чтобы собирать пшеницу или срезать длинную траву. Наш старый серп заржавел, поэтому нам нужен ног. В деревне у Джереми в железе вам помогут. Хорошо. Хорошо. Немножко подзабыл управление, ничего страшного. Кормление свиней и полив пассивов, возможно, не самая увлекательная работа в мире. Но это хороший честный заработок. Если только вы не кормите <свеч> нечестных свиней. Я полагаю, это более серая зона. Пока. Так, но уже у него что-то узнавать, уточнять не вижу смысла. Здесь уже что-то растет. Нам нужно не то эта карта на Б и полить. Так, поливать растущую культуру. Стоп, а почему она уже полита? Вот. А, сестренка помогла, я понял. Оказывается, не только я могу все это дело поливать, но и, естественно, другие. Ну, типа часть семьи и так далее и тому подобное. На самом деле, не знаю, как долго в этой игре я буду. А, кукуруза, кстати, растет сама, я вспомнил. Ну и то, что другие могут поливать посевы, это тоже, как бы всем все известно. Так, здесь все хорошо, здесь все хорошо, здесь поливать не надо, здесь поливать не надо. Так, нам надо свинку покормить, потом на ней прокатиться. Опа, вот это я хорошо сюда заглянул. Почему-то я подумал, что это другие семена. Так, нам нужен серп, а что у тебя там? Дядя Билл, кажется, очень добр к вам. Я часто думаю о наших настоящих родителях. Я их совсем не помню. Наверное, нас отдали на воспитание, когда мы были совсем маленькие. Как ты думаешь, они были слишком бедны, чтобы прокормить нас? Они погибли, сражаясь с чудовищами. Были ли мы плохими детьми? Мы никогда этого не узнаем. Пока. Что нам нужно? Сначала нужно собрать то, что мы можем потом продать. Ой, блядь, а что со свиньей? Ей что-то совсем плохо, по-моему или это мне так кажется Опа, дерево срублено Так, тут ничего не растет, но свинку покормить надо, да еще и воды ей налить Что с тобой? Держи хорошее яблочко Блин, она какая-то прям совсем это самое А, мне ведро воды надо, я понял А, да-да, все верно. Хотя я что-то не пойму, почему Ведро А, вот ведро воды Отлично, она что-то прям совсем какая-то загнанная а я ведь хотел нанести синю... Да не, вроде нормально. Но она прям вид... выглядит прям какой-то помятый, Если честно. Так, нам нужно поговорить с Джереми. А для этого нам нужно поспешить. Я, кстати, еще дуванчик не взял ни один. Без часов я уже запомнил. Спасибо, блядь. Без часов я любитель прям поспать на полу. Куда же без этого-то. Так, долина. Ну, в принципе, я начал более-менее запоминать даже карту. На удивление Так, этот камешек нам не нужен Этот камешек нам тоже не нужен Эта штука на срез поехала Но мы ее чуть это обгоним Нашей на свинке Не на свине реально очень удобно Вот что-что Так, мы на месте Нам нужен кузнец Уже вижу, куда нам надо Где у нас кузня? Ну понятно Опа, яичко, яичко мое Опа Связывающий кольца Навсегда объединяет двух влюбленных Ну, пока они его не снимут Отлично, кольца мы чьи-то нашли Это круто так, э, как с тебя слезть? Не то, вот так, на кнопочку Так, э, это злые покупатели какие-то По всем вопросам, связанным с серпом, обращайтесь к Джереми Ладно, я понял Я понял, понял, пока Джереми, здравствуй Ну, привет, молодой человек Боюсь, серпы кончились я тоже боюсь идти в шахту копать руду, поэтому у нас и нет серпов. Услышал какой-то стук, так что сразу оттуда вылет. Но вот что я вам скажу. Вот ключ от шахты. Если вы достаточно смелы, чтобы добывать руду самостоятельно, загляните в кузницу, и я покажу вам, как сделать собственный серп. Богини идут с вами, потому что я точно не пойду. Вы найдете шахту за нашим домом, который находится вверх и влево от кузницы. Скорее всего, вы не столкнетесь ни с кем из нокеров. Но на всякий случай. Было приятно познакомиться с вами. На, найти подходящий замок, синий ключ, всего хорошего так я понял. Так а что, что у тебя опять? Будь осторожны в этой шахте. Это место кошмар для здоровья и безопасности. Пока. Так я понял, свинка, стопе, стопе, стоп. Опа, вот это мое, мое. Свинка, я тебя потом еще раз покормлю. Поехали. Ну, не, ладно, она уже не кажется такой загнанной. она просто так нарисована, что ж прям мне за нее немножко страшновато. Так, слева наверх. Хорошо. Так а у нас кирка-то есть? Чем копать-то будем? Есть кирка. Пустите? О, еще и на свинье туда Так, вообще никак Так, свет Мы там, по-моему, находили Да А как тебя включить? Отлично А как киркой? А, все, отлично Прямо на свинье смогу Вообще красота Значит, нам нужно найти руду Не-не-не-не-не Мы за рудой приехали Времени у нас не так много Нам еще Ему эту руду давать Все мое Ну, логично все твое, все твое, все твое, все мое а, Положите яблоко В кольцо феи И оно будет гнить, как темные вещи Хорошо Отдай Так, опа, мое, гриб нашел Вот еще один гриб Отлично, интересно, раз в какое время Оно, как бы, это Восстанавливается, это нужно понимать Потому что Либо ее надо всю скатать Мальба, автор Берники. Добрый народ долины позволил шахтерам из глубока, из, из глубокого каменья работать на наших оловянных и железных рудниках. Но даже опытные мужчины и женщины испугались, услышав стук и сбежали. Я остался наедине с ним, но со стучками, стукачками. Остался ради медиков, которые так нужны моей семье. Даже сейчас я их слышу, их дьявольские звуки. Меня пробирает страх, мне кажется, что за мной следят. А иногда я чувствую, что кто-то стоит у меня за спиной. И мне совсем не хочется оглядываться. С каждой строкой стук за мной становится все громче. И начинается, не начинает принимать устрашающие формы. Я знаю, что если я обернусь, то увижу пару огромных стукачков. Если не хуже. Если вы найдете эти записи, передайте их моей жене. Пойдем. Что-то мне язык заплетаться начал. Это мне совсем не нравится, если честно. А что-то руды тоже очень мало. Мы вроде все отбежали, да? Нам главное потом вернуться в те же двери, в которые вошли. То еще потеряемся, не дай бог. Был бы вообще не прекрасно. Ну да, мы вроде бы все обошли. Так, это вот эти двери? Не похоже. По-моему, вот здесь вот потом на.. Нет! Блять, затянуло. Не-не-не-не-не. Нам вниз, нам вниз. Нам вниз. А, тут даже подсказка есть. но ну, я же говорю, нам вниз. Блин. Ну, пусти ты меня. Так, поехали. Так, ему еще и серп... А, да, да. Сколько интересного руды надо было? Прикиньте, если не хватит, ее потом придется доделывать. Вот это будет вообще прям красота. Воу, это что там за скелеты гуляют? Нифига себе, нечисть. А, это, наверное, маски. Ну, больше на нечесть похож. Так, стоп, я потерялся немножко. У меня карта открыта. Где? Ага, все, вижу кузню. Блин, я же мог сразу карту открыть Ну ладно, я и так в принципе все понял Что почем и как Демонтаж, мне так нравится это слово, демонтаж uh, У меня есть то, что тебе нужно Нет, у тебя нет того, что мне нужно Так, поехали Ну, бросьте наковальню мне на палец Вот ты где, живой, с полным карманом руды Ты урок благодарного кузнечным искусствам Это уж точно Держись за цепь на этой кузнице И мы начнем Шаблон для кузнечного дела Форма для серпа я так же счастлив, как Вария. А он действительно счастливый парень. Да я уже понял, понял. А, это я уже про как... Всего хорошего. Чем мне теперь сюда, типа? О, поехали. Начнем же твое обучение ковки. Сначала выберите руду и заготовку. Сейчас у тебя есть только такая-то руда. И так, так, такой-то, как его, слепок для ковки. Но в мире существует куда больше материалов и заготовок, из которых можно изготовить все, что угодно. Начиная с деревянных мечей и заканчивая драгоценными дверными колотушками. Так, форма для серпа. У нас 5 руды есть. 5, нифига себе тут собирал. 5, допустим. Создать. Расплавьте руду, удерживая А и отпускаю, чтобы раздуть мехи. А, все хорошо, это просто. А, все уже готово, что ли? Отпустите предмет в кузницу и нагрейте его, нажав А. Затем снова нажмите А, чтобы снять его. Цельтесь в зеленый маркер на шкале. Так я нажму А, она опустится, а стрелка пойдет вверх. Правильно я понимаю? И мне нужно нажать еще раз тогда, когда маркер будет на зелененькой. Ну, чистая стадия. Не сказать, что это прям очень сложно, но она быстрая. Нажмите А, чтобы вбить предмет в форму. Цельтесь так, чтобы полностью покрыть цель. Увеличивайте свою силу, чтобы заработать больше ударов. Как увеличить свою силу? Хорошо. Идеально. Хорошо, хорошо, идеально А, увеличивайте свою силу Это в плане прям силу в жизни Чистая стадия, долговечность плюс 50 Охладите предмет на фаза, Запустите его в воду, затем снова нажмите А Чтобы извлечь его целите, зеленый маркер на весах Хорошо И, оп Бэ, да я прям идеальный кузнец Чистая стадия, долговечность максимально. Удерживайте лево и правый Это заточить предмет на точильном камне Нацелитесь на зеленую область З... Ага, если я хреново стачу, то она испортит мой предмет. Понятно. Так, я закончу. Или мне вот эти пипки тоже надо, да? Блядь, надо. Опа, красавчик. И... Ай, чуть-то потупил. Чистая стадия, редкость 94. А, вы можете хранить сделанный предмет в разных местах по своему усмотрению или оставить их для себя. Вы сделали свой первый предмет в Я чувствую, что со временем ты сможешь стать действительно хорошим специалистом в этом деле. Может быть, даже однажды у тебя... Будет свой собственный кузнечный бизнес Оловянный серп, одна звезда Четыре звезды, ебай Нихрена. Давайте сразу все переплавим, почему нет Не, ну как бы Я не знаю, как бы Надо сразу все сделать Я не знаю, насколько долговечны, во-первых, серпы Но если давайте, да, так подрассудить Ой, оранжевенькая, ну ладно, я пытался И Естественно Нужно работать Не покладая рук в этой игре надо будет силу, значит, прокачать. Значит, чем больше у нас будет сила, то дальше, тем больше мы сможем нанести ударов со временем. То есть наш персонаж, блядь, ни чуть-чуть не попал. Устает во время удара. Так, теперь точка. И. оп! Оп. Отлично. И оп! Оп! Вообще. Резкость плюс 100 Не максималочка, в общем. Сколько звезд? 4 звезды. Блин, ну, в принципе, пока что не сложно. Можно накосячить, можно. Но, чем больше звезд, тем, кстати, можно будет продать Блять, а что я сразу то не подумал? Продать Вот для чего мы уже это делаем Будем продавать Догай, у ну, 15, отлично Так, сейчас удары Отлично, отлично Хорошо, отлично, отлично Отлично, отлично. Ой, как много идеальных -то сейчас было Сейчас будем остужать, да? Да Но, вот эта стрелка движется достаточно быстро, если честно о, все, прям максимально. Теперь можно осталось только не испортить. Потому что точка его испортит. Вообще красота, по-моему. Давай 5 звезд и мы разойдемся на это. Эх! Наверное, из-за того, что у меня руда однозвездочная. Наверное, поэтому мне не дают 5 звезд сделать. Кстати, время-то. Кстати, знаете, что самое сейчас заметил? Время-то идет. То есть мы работаем, а время идет. Это еще один большой плюс к этой игре. Но это прям реально круто. Ну, ну, как бы, как можно работать, чтобы не было проход времени. А я хочу, что ты с той стороны-то появился. Интересно. А если со временем у меня будет больше ударов, нужно ли мне будет потом так сильно заморачиваться? А, у меня ждут все на максималочку. Остался хорошо заточить. И. Опа. И все будет хорошо. Ай, кусочек там пропустил, блин Да, блин, я прям легонечко нажал, но все равно Цепанул, цепанул кусочек Так, ну ладно, это уже не столь известно ну 4 звезды, пока хуже не было Мне кажется, если сделать плохо, будет как с едой Одна звездочка будет Потому что Если сделать все плохо, то и, естественно, звезд будет мало Поэтому нужно стараться Если на чем-то, как я понимаю, выходит так себе то на чем-то можно будет и это поправить. Вот я делаю идеальные удары, сильно заполняется. Делаю хорошие удары, слабо заполняется. Видите, долгая еще плюс 65. Если сейчас я сделаю все хорошо, она будет, ну, на максималке. И тем самым это дает как минимум звезду. Блин, а время там уже вечер. чего? мне нравится, когда ты точишь нож, она замедляется. Ну, из-за того, что ты прикладываешь меч к камню. Серп, камню, серп. Она замедляется, а все, руда окончилась, Жаль. Так, поговорить. Молодец, из тебя выйдет отличный кузнец. Ты можешь пользоваться кузнецей в любое время. Но тебе нужно предоставить труду. Я буду платить тебе за каждый предмет, который ты сделаешь в торговом столе. Когда-нибудь ты сможешь сделать что-то такое же замечательное, как молот, который отец подарил мне как реликвию. Я не смею им пользоваться, ведь он так дорог. Ага. Всего хорошего. Опа, опять что-то поговорить. Отлично. Но, ну, как я уже сказал, если вы предоставите руду, то сможете заработать сколько, сколько захотите. Используйте стол продажи, если вы хотите заработать немного денег на том, что вы сделаете. Ой, спасибо. Всего хорошего. Опа. Редавать кузнечную оборудование, чтобы создать один предмет за 5 монет. А продавать я буду... 3 продам. 8 за один. Но, в принципе, это плюс. Это я в плюсе. Это я в плюсе. Серп, один оставим. Четырехзвездочный символ, нифига себе. Так, а что у меня по заданию? Карта кончилась. Календарик, что там завтра? День рождения, аукцион свиней. У тебя закончился солнечный бекон. Все, про... Все поросята пошли в расход. Тогда тебе дорога на поросячий аукцион. Отправься на зеленую ярмарку и делай ставки на бекон в своей первозданной форме. Живой, а не на тарелке. Не клянуйся. Так, что у нас тут? Кошка пропала. Найдите ее. Для взятия проб требуется домашняя еда. Верните на... О! Во! Выбрать этот путь. Куда идти? У меня свинка где-то. Пойдем пешком. Время вечер, мы должны успеть. Чего это? Ты? Эй, еще один ребенок, с которым можно поиграть. Вот потяни меня за палец. Давай, тяни. Нет, спасибо. Пока. А, это здесь. А, это здесь. Путересса, путеводитель. Буквально. Как уже упоминалось в другой моей книге. Что такое шквары? Что это такое? Теперь расскажу о путересу. Эти фейри невероятно полезны, невероятно искр искристые. Их тянет к определенным людям, которых они считают привлекательными. И они привязываются к ним. Если человек потерялся или что-то ищет, то Путересса вылетает из волос хозяина и летит в нужное направление. В древней... Книги, руководство по игре, <говорится>, говорится об их использовании следующим образом. Чтобы использовать эту функцию, игрок должен установить задачу, как активную в списке задач. Затем нажать левый стик на панели управления или F1 в клавиатуре. Пока ничего в этом не понимаю, но иногда это заставляет меня задуматься, не управляет ли нами сила более высокая, чем наши любимые богини. Бля, ломание четвертой стены, я люблю. Я люблю ломание четвертой, четвертой стены. А, то есть даже вот так можно, да, задание отдать? Это круто. А вот и мое задание выполнилось. А что я за это получил? Нихера. А, опыт. Опыт получаю. Тут денежка, единица. Приготовьте пирог. Давайте посмотрим тогда задание. Вот так вот, выбрать путь. Куда? Сюда. Время еще есть. До 11, до 10, потом еще надо прилететь домой и успеть. Столько дел, столько дел. А еще это надо... А я могу же позвать, да? О! Братан! Поехали! Э! Э! Э! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо! Я просто патереску хотел вызвать. Опа, что за... Э, нам не нужен. У нас уже все есть. Так, ну давайте посмотрим, смогу ли я поймать кису. Так, это не здесь. Ой, это наверх. Игра мне так нравится своей простотой, своей механикой. Тем, что у нее вообще в целом тут все есть, это конечно круто. Плохо то, что вот сейчас мне придется ее самому искать. А это не самое приятное. Карта большая, огроменная. Карта просто будет здоров. Еще и дождь на улице идет. Карта конечно будет здоров. Опа, опа, какой-то домик. Так, ну мы кошку ищем. Главное просто во все глаза Блин, густой лес Игра прям сделана реально Вдумчиво Опа, вокруг дерева светит эти камни Так, олень, которого мы ничего не можем с ним сделать Ну конечно О, там одуванчик Надо подождать, когда нас бросится еще один листик И мы поднимем одуванчик Потому что, блядь, рано Сука, ладно В следующий раз запомним что одуванчик должен исчезнуть, прежде чем поднимать ноги. Но время у нас пока... О, одуванчик вижу. Просто без часов я уже реально понял, что, ну, очень плохая идея, что люди делать без часов. Опа! Поговорить. Благословите вас в этот день. Угу, я понял. Кто-то сказал мне, что я должна быть более позитивной. Я сказал им, чтобы они перестали быть такими негативными. До встречи. Так, а какую кошку я ищу? Хороший вопрос. Тут столько кошек. Ну, просто давайте допустим. Так, подождите. Не то. Э -э, в спасение кошки. Кошка Хейла пропал. Найдите ее и заставьте следовать за вами к Хейзел. Если вам нужна помощь, воспользуйтесь путерез. Кошка Хейзл. Как понять, кто из них Хейзел? <смех> Не, подождите. Блин, подождите. Ай-яй-яй, время же ближе к 11. Кто здесь живет? А, Хейзел над, все, я понял, любая кошка подойдет. Я понял. Походу любая. Так, меня домой вернуться. Где я? Да я сейчас опять на улице буду спать, да? Я, как обычно, просадил все время. Блин, а где тут выход? Мне кто-нибудь подскажет. Ооо. Так, ну ладно, если я проснусь дома, я пока маленький, я думаю, мне ничего не будет за это. Там сейчас последний час уйти. Блин, да я реально заблудился такие большие просторные локации в целом, что реально в них блуждаюсь. Ой, это еще... О! блять, не успел лечь в кровать, сука. Думаю, что я здесь смогу поспать, сейчас дом проснуть. Все медиков ждут для сбора. Так, ладно. Так, мы сразу, кстати, его покормим. Отлично. Ну, раз уж я тебя взял в свои животные... Не, давай лучше клубничку, она помягче будет. Ну вот. Мяу. Так, поездка, поехали. Так, подождите. Так, что там сейчас опять будет? Сегодня обычный день, правда? Такой же, как и все остальные. Вы были в доске объявлений в деревне. Она находится прямо напротив магазина товара. Стоит заглянуть туда, чтобы узнать, не нужна ли кому-нибудь помощь из деревни. Пока вы там, сегодня день аукциона свиней. Мы не можем позволить себе новую свиню, но почему бы вам не заглянуть в аукционный киоск на зеленой ярмарке и не получить от них опыт? Кстати, мы можем, по ходу себе позволить свиней. А мне мед нужен. Мед я могу собрать. Э -э, кстати, серп отлично получился. Все хотел сказать, это очень впечатляющая работа. Кузнечное дело тяжелая работа, но она точно укрепляет мышцы. Я предпочитаю запахи фермы. Свиная грязь лучше чугуна, это уж точно. Ничто не может быть так вкусно, как то, что вы вырастили сами. В почве я имею в виду. Вы же не хотите есть свои собственные бородавки? Пока. Так хорошо. Баленцы, пока со свинки, пожалуйста. Так, и иди-ка ты домой. Так, одуванчик, а, одуванчик пока не работает. Не засовывайте ее в штаны, они будут топорчиться пшеница. Так, отлично. Где-то я еще видел наверху, по-моему, что растет. Нет, не показалось. Опа, ключ. А тут закрыто. А, не показалось. Помидорки, да? Помидор. Ты говоришь помидор? А я говорю помидор. А при записи все одно и то же. Так, отлично. С деревьев еще. Нас сначала прям... А, это газовое яблоко Надо на самом деле реально собрать весь урожай Ну давай поговорим Вы видели большого деревянного человека на зеленой ярмарке? Интересно, что это такое? Как будто огромный ребенок уронил свою куклу Это это, пугало Так, свинку мы кормили, надо ей воды налить Кстати говоря Мы ее так загоняли Да я уже Используйте жестяное ведро, мне говорит Представляете? Сейчас мы все выльем Все, свинки есть, попить ее Теперь можно снова гонять Так, а Путереса меня, судя по всему, поведет обратно туда Именно прям туда-туда Так, все отлично Все возросло Ой, красота И пшеничка Ой, сколько всего я продавать буду Но это, наверное, будет вне видео Если я буду дальше записывать Конечно же, это игру. Мне это главное все сначала самое основное пройти а потом уже, кстати, мед. Ага, сейчас мы сделаем. Опа, там что-то выросло. Опа, тимьянчик вырос. Там уже, на самом деле, все видно будет. Так, поехали. Так, так, так, так. Поехали готовить. Так, поехали. Я так, так внимательно... А, тихо. За огнем слежу, что это самое. Что прям... Сказать нечего. Все, отлично. Полный. О, все хорошо. Все хорошо. Ну, а все равно, да, там одна звезда будет. Это уже, наверное, из-за ингредиентов. По большей степени. Так, свинка, иди ко мне. Не-не-не, все, поехали. Так, прочитайте доску объявлений. А, спасение кошки сейчас будет. Так у меня и так кошка уже есть. Нет разу. Так за мной бежит быстро. О, часы рано еще. Я больше чем уверен, меня реально эта штука поведет в этот самый, в неизведанный лес для меня. Да давай, что то там застрял-то. Сейчас меня эта штука приведет. Так, куда дальше-то? Ой, яичко. Там второй упал, но ну, уже фикс. с Фига ты меня тропами ведешь. Блин, так и думал, что он меня туда платка ведёт. Куда придется, походу, этого котенку там и оставить. Я просто, потому что не знаю, куда его привести, надо по итогу. Такую я такую карту запоминаю, блядь. И потерялся. В первый же, блядь, день. Так. Ну, все, киса. Так. Спасение кошки. Мне показано, да, что я могу, ну. Понятное дело. Так, нет я, я наверх шел. На главное запоминать реально дорогу, потому что я сейчас потеряюсь, блядь. Потом буду опять до завтра дорогу искать. Так, это опять киса. Hmm. Не очень-то я понимаю, как это все работает Неужто я должен сам взять кошку Можешь купить? Да черного купим Да давайте похуй. Знаете, как мы его назовем? Даже на английском Эль Пробел Я надеюсь, все влезет Гуанто. Да куда ты? Да куда? Какой принять? Ой, да хрен с ним. Все, я понял, спасибо. Ох. Взял кошку купил, блядь. Какой хер? Так, ладно, свинка. Так, подожди, тебя тебе что, надо кормить, что ли, теперь? Ох, взял кошку купил, которую кормить буду. Я в шоке. Зачем мне кошку, блядь? Ой боже. Ладно, дома ее отпущу. Будет бегать дома. Так. Не, подожди, мне нужно задание. Давайте-ка вот с этим потом. Спасение кошки. Кошка Хейзл пропала. Найдите ее и следовать за вами Хейзел. а Все, я понял. Прочитайте доску объявления. Вот так вот. И вот так вот. Он все заработал. Не, конечно, понимаю, что я там получаю. Некоторые... Опа, бесплатные вещи. Адуанчик просто увидел. Так, я в регионе действия. Хорошо. Доска объявлений. Ну, доска объявлений мы примерно помним. Где она? Она напротив магазина. Магазин у нас где? Фиг знает. Так, это я не могу трогать. Так, магазин. А, вон доска объявлений. Все вижу. Все, на мази. Кошка, бегай теперь. Так, я уронил одну. давайте возьмем. Пожалуйста, не спускайте глаз с моего потерянного предмета. Потерял такой-то... Такой Кро в крошкомеловый шахт. <смех> Крошкомеловая ми... шахта. Прикольно. Требуется подарок на день рождения. Умеете готовить, будете готовить. Понятно. Так. Ч ⁇ у меня там? Что-то там со свиньями? Ярмарка. Может, у меня хватит денег на свинюшку? А где ярмарка-то, собственно, проходит? Никто не подскажет? Не, ну просто прям без шуток. Ой-ой! Пропустил что-то. Хотел скипнуть побыстрее. Так, подожди, а где ярмарка свиней будет проходить? что я не вижу ни одной зоны для так таких вещей. Может в фестивале? Фестиваль ниже. Давайте справа на Юпу посмотрим. Вряд ли уж, что в магазине. Скорее всего в фестивальной зоне. Пойдем в фестивальную зону заглянем. Времени не знаю сколько, но еще светло. Так, ладно, ну-ка пока. Так, явно не здесь. Свинка, ты где? О, еще и кошку. Ой, теперь у меня еще и кошка, блядь. Так. Так, все, киса. Блядь, неужто? Да подождите, потом будем там следовать, не следовать. Так, стоп, это собака какая-то. А может здесь свинья продается? Кто это? Собачка. Собака может быть хорошим другом человека на будущее Это хорошо Но мне, блядь, свинья нужна Плюс реально в фестивальную зону идти Он слева, походу, загон для свиней Дай вправду Мы слышим, что... Ой, один монет, две монеты я слышу ли продвижение. Давай 3 монеты. 4 монеты. Не знаю, кого покупаю. 5 монет. Давай 6. Через я сейчас куплю. Я выиграл аукцион за 6 монет. Кого я купил? На аукционе выставил новую поросенок. Пороснка зовут Перчик. Качество amazing. Мы слышим, что настроение, я хэйпи. Так, начнем торги, я слышу один. А, то есть вот так вот у них... Да ладно, так просто свиней покупают. Давайте подождем. Так. Давай, шесть. Может, парочку свиней куплю. А потом кого-нибудь приготовлю. Купил еще одну свинью. Последний поросенок, поехали. Старый Боров. Скорость высокая. Качество отличное. Настроение. Дружестве. Четыре. Давай. Вы можете владеть только тремя особыми этого вида животных. А, да ладно, не могу. До свидания. Блин, я бы старенького купил, кстати. Ну, неплохо хочу вам сказать. А вот это пугало интересно. Я до сих пор без задуванчиков. Три типа животных. У кого-то, значит, кормить можно. Ой, могу открыть сейчас! О-о-о! Ребята продаю. Посмотрим, купит ли кто что. Говорят, что они еще торговаться могут. Уже 32 минуты, нифига себе, время летит. Я опять захожу за свои привычные нормы. Ну, нормы этого видео. Ребята, самое время подписаться на канал, поставить палец вверх, предлагать игры для обзоров. Также есть Telegram, куда я выкладываю всякие всячины, вне эфира, естественно, вне видео. Все для тебя. Ну да, да, вот ты за экраном сидишь, смотришь видео, все для тебя. Кстати, заметил, что в этой игре ты берешь за час, закрываешь раньше, сразу же открываешь новый, потому что они больше никто не придет, и дальше выставляешь опять морковку. Сейчас опять кто-нибудь придет. Ну, все просто. Ладно, давайте я все продам и вернемся к этому моменту времени. Ну, чтобы уже как-то красиво закончить по-человечески. А пока буду продавать. Ну, что могу сказать? На самом деле я успел немного продать, но подзаработал до 84 монет. Кое-как до дома добежал, кое-как. Добрался. А на этом будем заканчивать. Два медика ждут. Плюс я купил уже несколько свиней, только толку, я пока не понимаю. Давайте уберем ведерко. Сильно от этого толк не вижу. Купил я их купил. Доброе утро! Я отправляю на зеленую ярмарку, чтобы отдать данное уважение Друиде. Каждую неделю мы делаем ей подношение в День Богини, чтобы она улыбнулась нам. А поскольку летний прилив уже почти наступил, нам как никогда надо добиться ее расположения. Почему бы тебе не встретиться со мной там, и я покажу тебе? Пора бы тебе узнать наши пути. Без благословения Богинь ты далеко в жизни не уйдешь. Так. На самом деле я не очень мог следовать гладить. Вот, допустим, сейчас я ее покормлю. Ну давай, клубникой. Покормить кошку. Задание завершено. Кошку я покормил. А вот и свиньки. А почему их только две? Ну давай, держи. Тебе свинька. И тебе. Почему только две свиньи? Так, где ты? Ага, вот и ты. Так, теперь у меня надо три свиньи надо кормить. Охренеть. Перчик, бекон и ноги. И наш любимый. Вот эту мы еще превратим в бекон. Ну, все логично. На это будем заканчивать. Спасибо, ребят, за просмотр. За то, что поддерживает меня. Пишите комментарии. Смотрите видео полностью. Также... Предлагайте игры для обзоров Спасибо вам, ребят, большое Всех люблю, до новых встреч Пока